Турнир городов. Серьезная часть. Сейчас Миша расскажет, что он решил. Давай. Я решил третью, пятую шестую. И сейчас я, значит, расскажу третью. Это задача про гири. Значит, условия. У нас дано 100 гирь. 100 гирь. И каждый из них или медная, или серебряная, или золотая. При том, что медная весит. 1 грамм, медная равно 1 грамм, серебряная весит 2 грамма, серебряная, сейчас, тут 2 над, наверное, не помню, 2 грамма, и золотая 3 грамма. Серебряная с одним. Им. Да, вот у меня тоже такое чувство. Алаверный деревянный и какой-то еще там с двумя. Алаверный деревянный, стеклянный. Всё, правильно. Ага. Вот, 3 грамма. Вот. И, значит, задача определить за меньше или равно, чем 101 взвешивание, э, каждую из этих гир, какая из них какая. Ну, у нас есть весы, которые показывают больше, меньше, равно, но не показывают насколько. Подумали? Да, вот сейчас все, все лентяи, пожалуйста, нажмите на кнопку. Я устал получать Наоборот, комментарии. Не э, ну, Те, нет, кто любит я, я устал получать комментарии, что запишите вначале условия, а потом в другой раз решение. Я прошу всех, кто хочет подумать сам. Просто сейчас нажимать на кнопку. Ну, это, наоборот, Кроме не того, дилеры там были по монетки, ну неважно, может дилерами, да. Ну англ. Монеты, не да, значения, ну какая да. разница. Значения никого нет. Да, это монеты все. были. Вот пока <свят> мы тут беседовали, все гейма. решили, нажали на паузу, кто хотел. Все, сейчас Книш рассказывает решение. Значит, решение. Берем <свят> одну рандомную монету. Вот случайная монета. И начинаем ее сравнивать с другими по порядку. Вот сравниваем первую монету, вторую, третью и так далее. Значит, если у нас равно вот у нас первое равно. Значит, мы запоминаем, что вот эта монета такая же, как вот эта, и идем дальше. Значит, тут у нас равно равно, пока у нас равно мы ничего не делаем. Дальше. Пусть вот впервые у нас, значит, у нас есть каждый из вот этих видов монет. У нас есть и медные есть, и серебряные есть, и Да, это есть. по условию. Это по да. условию забыли сказать. Да. Но это, наверное, очевидно более-менее должно быть. Вот. Ну это всегда в таких задач есть. Вот. и значит, в конце концов, у нас встретится знак больше, соответственно, меньше, либо равно. Вот. Пусть встретился знак меньше. То есть, наша монета, вот эта вот монета, монета X, она меньше, чем наша другая монета, которую мы взвесили. Хорошо, возьмем вот эту монету и начнем уже взвешивать монеты с ней. Но те, которые мы взвешивали, мы, соответственно, взвесили только те, которые равны такие же, как X. Вот мы их добавили в одну группу про остальные мы пока ничего не знаем продолжаем с ними взвешивать и ждем вот пока идет равно у нас равно равно равно ну мы добавляем вот сюда если, когда появится знак если значит появится, знак да? точно появится потому что, потому что должно быть да потому что есть три разные монеты и у нас был только один знак а должны быть да два. но знак может появиться как меньше так и больше да вот значит Пусть появился знак э, ми, э, меньше. То есть наша монета Y, она меньше, чем какая-то монета Z. Тогда она точно серебряная. Угу. Потому что это единственная монета, которая больше, чем одна и меньше, ну, чем очевидно, да. Вот. Но теперь заметим, что если у нас есть серебряная монета, мы можем однозначно определять по взвешиванию тип монеты. Потому что если серебряная, то у нас будет равно. Если медная, то... Меньше, если золотая, то больше. Это гениально, вот абсолютно, вот. да. Ага. И тогда, значит, если yes, тут меньше, это серебряная. И мы просто... Ну, про все вот эти монеты мы уже знаем. И следующие мы взвешиваем, и мы добавляем, соответственно, в соответствующий класс. И так мы узнаем про все монеты за 99 взвешиваний, потому что они не повторялись. Хорошо. Дальше. Пусть, значит, для меньше мы решили, пусть вот это больше. Тогда давайте взвесим между собой монеты вот эту X. И вот эту z. Mm -hmm. э, вот, а, мы, э, да, взвесим вот так. Пусть они равны. Нет, пусть одна из них больше, чем другая. Тогда? Одна из них больше, чем другая, и обе из них меньше, чем вот эта. Yeah, тогда опять Но тогда внимание. та, которая больше из них, это как раз серебряная монета. Вот. И мы уже взвешиваем через нее все остальные монеты. И у нас было только одно взвешивание повторное, поэтому мы за стол взвешиваем. Да. Yeah. Вот, хорошо. Значит, пусть они равны. Тогда mm. Mm. мы берем, кладем их на одну чашку весов, а нашу монету Y на другую чашку весов. Oh. И у нас есть три варианта. Значит, если это больше, то заметим, что единственный вариант, который подходит, это что вот эти две серебряные, это золотая. Ну и тогда мы берем любую из них и продолжаем. Опять-таки, это серебряные, мы все знаем. Если они меньше... Это основа единственный вариант, что они обе медные, а это золотая. И тогда, что мы делаем? Мы берем и говорим, что в сумме они дают как бы серебряную монету. Да! Да! И начинаем взвешивать вот эти две монеты как серебряную. И про те, которые были, мы уже знаем, а про те, которые будут, мы уже рассказали. Ну и, соответственно, если они равны, то есть вот это плюс вот это равно вот так, тогда... Вот эти две медные, а вот это серебряная. Да. Ну и мы взвешиваем с вот этой. <с и заметим, что у нас было не больше двух взвешиваний, в которых повторялись монеты. Ну, обе монеты, которые уже 101. были. Поэтому нам нужно 99 плюс 2 меньше либо равно, чем 101 взвешивание. И все, мы решили задачу. Великолепно. Вот, пятую, шестую я могу не успеть рассказать, поэтому может рассказать папа. Ну, ничего, это запомним, а там посмотрим. Здорово, спасибо, Мишенька.